Всем большой привет! Давно не было видосов с готовкой, и тут что-то нам так навело, мы захотели приготовить покушать, и решили готовить вот такую вот классную штуку. Конечно, они будут не такие красивые аппетитные, наверное, но мы попробуем. У нас есть своя какая-то такая выверенная рецептура бургера. Вот, мы, короче, все купили. Сейчас я покажу, да или нет, или неправильно говорю. Да, да. Сейчас покажу, короче, чем мы как будем использовать, чем мы будем делать, какие ингредиенты и так далее, и так далее. Ты про меня скажи. Лешин прекрасный голос. Это, конечно, что-то с чем-то. Лешка заболел, поэтому вам придется весь этот видос терпеть его без скрипучий голос. Ну, и постараюсь поменьше говорить, чтобы вот этого не было. Ну, так неинтересно. Короче, что нам понадобится? Во-первых, это котлеты. Хотя, в принципе, можно использовать и фарш. Но именно котлеты для бургеров я тоже не смогла найти. Я обошла сегодня целых три магазина. И это более-менее самое похожее. Это котлеты из мраморной говядины. Все. Зернового откорма, Что могу сказать? Другу убери. Пять минут. Полет нормальный. Далее. Нам нужны красивые булки. Мы их будем жарить в тостере, но можно и на сковородке. Животное, уйди, пожалуйста, со стола. Он пока только приучается. Соус мы будем делать майонезный, но мы будем добавлять тогда еще одни интересные штучки. Потом расскажу, когда дойдет до него дело. Также мы любим немножко острое, поэтому мы будем брать хлопешки. И наше открытие за последние несколько месяцев mm. это жареный лук. Просто с обычным репчатым луком не круто, не прикольно, не интересно. А вот эта штука просто вещь. Фирма... Катания, я, Катания, фиг знает. Но, короче, я еду только от этой фирмы, и он очень классный и крутой, обязательно попробуйте. Это с, примерно да. тот, тот же самый лук, который добавляют во всех бургерных. Да. да. Бургер Кинг Дональдс. Типа да. такая же тема. Две. Специализированный, красивый сыр квадратик. Я специально выбирала для чизбургера плавленый сыр. Соленые огуречки бабушки. <laughs> Со свежими не хотим, хотим с солеными, но я думаю, кого... И я хотела купить айсберг, нашинковать, но не нашла. Раньше, как вот здесь на видосах, мы всегда на видосах, на обложке, брали салат в горшочке, но как-то я не знаю, он не дает такого вкуса свежести и хруста, и поэтому мы решили взять пигетку, я ее нашинкую и также добавлю. Но в бургерных, ну хотя бы в бургеркинг я использую айсберг. Ну, давай начнем с самого простого. Тебе два... Мы будем готовить три бургера. Леша, мне и Максим. М -м -м -м. <pastor Yeating> <throat> Что за <Blend> даже... Ух, не могу. Так, ты будешь звонить сыром или нет? Да. Мы, кстати, именно вот этот вот от мы его не пробовали здесь ни разу. Нет. Так. Я думаю, он такой же, как в бургерке будет. Я не могла так. Так, тогда нам надо 4 кусочка сыра. Еду не бросай. Вообще еще Максим из есть. Не надо. Так, Сколько я хочу... Соус. Да, я хочу нашинковать капусту. Я думаю, что какой-нибудь такой низкий, который вчера валялся в кошачьей шерсти. Я бы показала, но негодно. Нам хватит, а оставшиеся Дадим крысам. Угу. Кто не знает, у нас есть крысы. Видосик будет правый. Каждый раз не могу запомнить Здесь. слева. Так. Капуста, капуста, капуста. А как открыть? А где открыть? О! Ручками, ручками. Что ты хочешь? на Так почему ты надо помыть сначала выкинь эту помойку я сейчас помою он так смешно изо рта вынул да заложила ты прикинь я вообще сейчас мы ее сполочнем я кстати всегда мою но это ускоряет ее процесс умертвения она быстрее плесневеет и умирает но у нас есть крысы, поэтому данный процесс проходит быстрее. Эй, как дитенуш Размер такого? Максим и Лиза капустой. А -а -а -а. У меня капуста. Как бы вообще дитенуш не такой. Я думаю, вот сторичка нам хватит. Обрубили обрубили, я сказала, вот, да. то есть вот это все крысом поэтому, да? ну и нужно, и теперь я хочу просто очень мелко ее нашинковать, я Максим, кого, ножом порезать да. ага, и без пальцев остаться в принципе, да. ну то есть она будет по толщине вот примерно вообще никакая, самом деле нам уже и этого хватит, я зря режу, то есть вот капустка. Я даже дорезать не буду, все крысам пойдет, Потому что нам хватит, да? тут Прямо я не знаю. Выбирай, что мы будем дальше. Можно нарезать огурчики и халапешки. Давай. Тогда мне нужна тобой жух. что нибудь Тогда вот так, а под огурцы, что нам дать под огурцы? Ничего. Маленькое возникло. И Никто этого не видел. Откуда это умеешь делать? В смысле? на огурце, да? Так, смотри, у нас три бургера на каждый по пять колечек. 15 штук мне надо. Да, пауза. Отрезаем жопу и едим. Это обязательно. И без этого никуда. Я считаю, а хотел сказать сын, а в голове у меня четыре. читын, как -то -то, я не знаю. Не буду. Это тактично, да? Так пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Тихо, девять, смотри, Ты же не будешь. Дать не будешь? Угу. Не будешь? Мы всегда вырезаем вот эту середину и семечки, потому что не надо. Максим у нас, естественно, пить не будет, поэтому я думаю, что вот таких у двух колечек нам хватит. Мы всегда берем океевскую фирму. Окей. Это не океевская. Океевская. Вот спорит, ведь и не знают А да, okay. вот. Видно. И Мин. они такие очень даже ничего, нам прям нравятся. Если их бахнут, то будет хорошо. Будет. Я хочу послужить свой голос потом на пост обработки. Как это вообще все выглядит, как это звучит ужасно. Или нет, надо еще наверное, да? Это <свист> мало <свист> два бургера. Хватит. О, это уж не могу, что-то всех щелей. Мне кажется, это мало для бургера. Нормально. <кхе> Да, Калапине у нас тоже готова. Нам просто что-то приспичило покушать бургеров. И пользуясь случаем. Да, и пользуясь случай, мы решили заснять видосик и показать. У нас никогда не бывает просто обычных бутербродов. Мы всегда измудряемся Да, у нас каким-то хлеб тострий, сыр, жареный лук, что-нибудь еще какие-нибудь оливки и так далее. Кстати, можно было оливку купить себе сюда. Да ладно. но это будет прям уже салат какой-то там. Ты вот. знаешь, волос вот. как будто у прокуренного зака который только-только откинулся э -э, Вот такой вот, Нет Но даже видишь, какая, даже она здесь и с женками, у нас везде Новый год А еще у нас здесь красота И если вы хотите посмотреть, как мы эту штуковину делали А это труды 7 часов в середине ночи переходите по ссылке слева. <смех> Я запомнила. Надо <смех> подальше тянуться. Вот сюда вот. Что? Нет, еще. Давай попробуем. Вот. Короче, да. Значит, да. вот. Вот. <смех> вот. <смех> вот. То можете посмотреть, как мы всю эту красоту рисовали. Сейчас мы будем готовить соус. Соус у нас на основе майонеза. И он очень простой на самом деле. Нам понравился. Короче суть, предыстория, все дела. Мы были на море... Чуть я бахну, надо, да? Ну ладно. Мы были на море, нам с шашлыком принесли этот соус. Здесь всего три ингредиента. Это майонез, чеснок и укроп. А Если кинуть хорошо чеснока, но немного не перебор, то есть такой в правильной пропорции, он просто обалденный, классный и вкусный. Божественный. Поэтому приносим мои заморозки. Я же бабушка, я уже этим занимаюсь. И чтобы вот как раз было сейчас этого не делать. Поэтому всегда много что морожу. Добавляем сюда укроп. Я, ну, я думаю на глаз, что вот этого хватит. Ну, в принципе, в любой момент можно даже добавить. Чеснок. Я думаю, что зубчика на вот это все более чем достаточно. Сюда, здесь удобнее. Холодно, только... И добавляем сюда вот так чеснока. Видишь, как красиво сделала? Прям как будто в ресторане. Я еще немножко посолю. В прошлый раз также же делала, не знаю, ничего. И теперь, в силу того, что у меня это все заморожено, нужно просто оставить его буквально погреться минут на 10, чтобы... Ну оттаял, короче, и чеснок, и укроп. все Мы можем вовнутрь хлопешек сразу бахнуть. Как думаешь? Зачем? Вот, можно попробовать. То есть чеснок зашибить, вкус майонеза чувствуется. А вот укропа сейчас вот не хватило. Добавляю по вкусу, короче. Да, потому то как. Я вот посолила, я чувствую, что он теперь солененький. Стало бы интересней. Но вот у сейчас практически не было. Поэтому еще раз. Мне кажется, меня засынут в комментариях да. своим голосом. Ты же не всегда такой. Можно, мне кажется, добавить петрушки и кинзы. Все что угодно. Тут уже по желанию. Мы как-то делали просто с магазином соусом для сэндвичей, для бургеров. Но как-то. Не знаю, всегда хочется поэкспериментировать, а в этот раз решили сделать такие. Вот чеснок вкусно. Все, оставляй пока, давай, пока другое что-нибудь режь. Вот, Четко, Идиально. четко. Далее, лук это на потом, это нам не надо, я сейчас уберу. Мы ну, знаешь, еще что можем туда бахнуть? Помидор. Я могу. Да. М -м -м -м. Я просто увидел тут ну, картинку, помидорку. А то здесь кстати, картинка не нравится? И еще в процессе готовки мы вспомнили, что как бы помидорков тоже надо. Но в силу того, что ее не ест никто, кроме Леши. Если я не максимально такой, не, не употребляем, Поэтому я нарежу просто там два-три колечка тебе во время вот собирания уже всего туда. Так, мы подготовили, в принципе, все. Нам осталось только пожарить булочки и пожарить котлетки. Да. Поэтому сейчас, чтобы они начали остывать, они не были такими вуглыми, влажными и всем остальным, я предлагаю отправить булочки жариться, а пока мы сейчас займемся котлеткой. В принципе, готовка бургеров под долгое времени не занимает. Ведь мне кажется, мало кто, типа, о, нам скучно, давай сделаем бургер на вечер. Это, ну, сколько, я не знаю, если без видоса, так, мне кажется, меньше. То есть, если вот так вот прям, давайте мы сначала сделаем вот это, потом будем это. То есть, пока жарятся булки, жарятся котлеты, можно нарезать все. И собрать за 5 минут, даже меньше. Ну да. Поэтому 15 минут, блин, макароны дольше варятся. Так, сейчас нарежем булки. Единственное, что мне не нравится в магазинных булках, они всегда не разрезаны, и приходится изгаляться, сделать это ровно и красиво. Ты разрежь просто и все. Ну, я пытаюсь аккуратно. Все равно в желудке все перемешается. Ну хочется же красиво. Если бы я делала для себя, а не показывала. Ты режь, а не мне. Оно не получается, он не острый такой, сильно. Типа точить. Не надо. Половинка, половинка. На сковородке они будут повкуснее, но мы как-то отошли от этого. Леша меня отговорил. Я всегда была против тоста, но вот булка мягкая, я ее держу пальцами, она меня. Да с двух сторон держи. Да не могу. я так... О -о -о -о. Да не могу. О -о -о. Она снизу мнется. Не получается. Давай. Отстань. Половинка половина. Так, все. Запуту. Да она мнется, и здесь, и сверху мнется, и снизу мнется. Вот. на третьей булке только сориентировалась, как надо было нарезать. Самое дело, твоя. Это самое красивое. Так, мы подготовили булки. И сейчас как раз, пока они жарятся, уберем со стола и подготовим котлеты. Поэтому сейчас берем одну верхушку и одну низушку. Верху понизу. Вот. И приступаем к жарке котлет. У нас есть чесночное масло и острое масло. Я предлагаю их смешать. У нас есть оливковое еще. Ну на оливках не будет чувствоваться все равно. Поэтому я предлагаю взять больше чесночную. Покажи, какое? Альтеро. И есть еще остренькое чили-апельсина. Оно прям реально острое. Мы им используем редко, то есть эту банку мы один раз купили, и вот и сколько мы вас Я как-то в первый раз решил на нем пожарить курицу, полностью на ты помнишь? Yeah. И как... Острая пипец была. Поэтому я просто... Покажи масло. Это не реклама. Да. И я просто иногда понемножку подливаю, зажигал вот. вот такие, короче, у нас котлетки. Но в силу того, что они не предназначены для блогеров, вообще можно взять фарш и налепить самим. Мы так тоже делали. Угу. балкон с агрессией. Вот. И в силу того, что как-то, блин, ценно... хотелось просто показать, и решили, что мы не будем сегодня лепить из фарша, показывать, как замесать фарш для фарша для котлет, красиво их вымерять, как я их в пакетик закладывала, чтобы не пачкать доску. Я их в пакетике, ладошками, в кружочки выминала и выкладывала. Это займет еще реально минут. Пробудки-то мы забыли. Но... Нам повезло. Может еще поджарить? Нет. Ну, ну, не знаю. Она сухая, но она не жареная. Поджарь. Короче, Короче, решили быстрым рецептом обойтись. Да. Я бы просто сейчас 20 минут показывала, как я буду красиво замешивать фарш. Греется, потому что, блин, мы сейчас профуфукаем, у нас есть только одна запасная булка, это не, не безопасно. Я предлагаю, может быть, их скруглить, да. потому что вот, смотри, вот, да. вот например, булки, да, да, да. и она бы как раз, видишь, как даже. Сковородку Она разогрета. Ой, как перцем пахнет. Это прям такой крупнокалиберный фарш, да ты посмотри, ты это. Вот. я просто сейчас их возьму, скруглю. булками точно будет заняться. О, так, отправляем вторую котлету в жарку, я сейчас сделаю, оставлю и третью котлету мы сейчас поменем, а это будет у нас просто на завтрак поесть. Жарить мы ее сейчас не будем завтра. В заправлю вторую порцию булок. И, наверное, котлеты я сначала немножко потомлю под крышкой, чтобы она точно прожарилась внутри. А потом уже до корочки сделаем потом. Не знаю, как правильно сказать. Красиво. за тобой не уследишь, бегаешь. Я не бегаю, а где лопатка? Где лопатка? Так, я их поставлю на такой чуть меньше среднего огонь. И заправляем вторые булки. второй парку. А эти можно уже переносить на другую тарелку. Это будет макси. Кто не видел, как мы сейчас на улице Новый год, и мы немножечко тут украшали квартиру. Поэтому можете перейти по ссылке слева, я запомнила. Сюда. Вот сюда. Перейти, короче, по ссылке слева и посмотреть, как мы это все украшали и делали. В том числе рисовали нашего типа. В это время у нас жарится красота, вкусно. Да, сейчас самый, вкусный. Что, Максим Тейкрич? пока Мясо будет? Да, там котлетка. Прошло буквально минутки две. Я планирую перевернуть, посмотреть. Просто я очень сильно переживаю, что могут начать подгорать. Я лучше потом переверну еще разок. Очень аккуратно, чтобы не разрушить нашу котлетку. Переворачиваем. Ну, видишь, не прожарилась. Мы потом еще перевернем. Я же потом еще без крышки буду жарить. Правильно? Толстенькие, аппетитные, вкуснейшие котлетки. Булки. Не успела. Это прямо операции. И не люблю так готовить. Когда тебе надо и сюда и сюда и то и то. Не просто Я забыла крышкой. Вторая партия булочек готова. Пусть остывает. И сейчас отправим плети и начнем все подготавливать. Я уверена, что у нас сейчас станет огромная проблема, что на что класть. Главное, единственное, что ты знаешь, что нужно положить срок на котлетку. Все. Мы всегда спорим. Что, зачем идти? Не, можно, конечно, запариться сейчас, зайти в интернет и посмотреть, что же нужно, на что класть, но нет. Мы так не делаем. Ну давай посмотрим сюда. А они разные. Да ладно, только увидят, что -то Да. Соус. Ну, соус на обе булки. Это по-любому. Конечно. Okay. Соус, салат, котлета, сыр. Помидор. Okay. Покажем красоту. Okay. Без света. Да. Yeah. Не сильно заметна разница, наверное, на камере, Огурцы, салаты, лук, все на булочки с кунзутом, только так. -то. И это ушевский бигма. Классно бигмаг. Да. Что там с этим? А мы только поставили. Нет Кстати, дурацкий какой-то тостер, хотя он от очень популярной фирмы. Какой? Какой, то Мы брали его в по наклейкам дешевле, чем он стоит обычно и все было хорошо первые несколько дней, а потом а, у него должно быть какое-то определенное количество времени, которое вот здесь выстраивается, когда он должен вытаскивать, выталкивать булку. Но, естественно, он перестал так делать, и мы их там забываем через раз, у нас тут звонищие и дымище, бывает что такое, ну сейчас поставлю и пойду там, я не знаю, туалет, руки помою. Ты приходишь сядеть просто дым, Да. потому что ты забыл. И уголек. Ну у нас это стандартная ситуация, поэтому нам приходится за ними следить, и вынимать. Мне интересно, что за фирма, я не знаю. Витек. Не очень, ладно, популярная. Но она популярная, но не очень классная. Ну, и вот такая вот у него история. Но он работает и классно. Он все цирке вообще полурублей 600. Может. Да, многие покупают тост и ну, а редко пользуются. У нас прям это ходовой такой. Ну, раза три в неделю. Мы, конечно, мы даже просто кушаем там суп и еще что-то. Мы все таки о, хлеб надо пожарить каким-нибудь лучком, чесночком и вообще прям зашибись. Я забыл, когда по просто обычный хлеб ел. А мы не покупаем обычный хлеб. Это я вчера взяла обычный прям батон. Обычно мы берем харис. Вот этот вот. Во-первых, хранится дольше. Да. Прям, ну, неделю он пролежит, он даже не на Но вот это бывает крайне редко и непонятно. Ну, он лежит дольше. Но единственный минус, его не жареным есть невкусно, да. он О, прям да. сладкий, да, то есть он, много кто жалуется, говорит, что вот в Америке невкусный хлеб, потому что это, в принципе, американский хлеб, он действительно, он какой-то дрожжевой, он непонятный, и он очень сладкий, но после тостера прям обалденно кушать. Вот эти булки, булки для футболов сделаны по тому же принципу, да? Ну, почти. Ну, почему они же тоже сладкие, просто вот я его ел, но сейчас... Ну, не такой сильно, Вернешь. Мой котлетосик, мой милый котлетосик игре что-то там из сватов не помню Та -та -та -та -та. О, хорошо Это нехорошо Но вот это с этой стороны не нравится Ну, короче, пока одна У нас есть... Подвинешь Она пере... а -а -а, брызгает на меня Все. Что там делать? Я еще думаю, минутки три под крышкой, и потом начнем уже ты, что? Ты, ты, ты, ты. Нет еще. Я тебя позову. И приступаем к самому-самому интересному. Начинаем готовить бургер. Так, мы на обе булки кладем соус. Не знаю. Я да. бы положила да. Давай. Еще раз перемешиваем. Что там где-то вдруг остались куски чеснока. Будет очень неприятно, наверное, если кому-то попадет огромный просто намазываю. В любом случае, это намного вкуснее, чем просто добавить мазика. А на вторую половинку течу. это не так интересно. Типа, вы же бургеры не каждый день едите. Можно же постараться и сделать. Очень-очень вкусно. Облизнула палец, который ткнул майонезом. Главное, чтобы не хватило. Я что-то переживала, что много, а сейчас смотрю и что-то прям немного. Мы можно? Фу. Ммм, да. Ммм, чесночный. Нам только что пожил Максим, сказал, что он не будет с чесноком, и делаем ему просто с обычным винезамт. Да. А -а -а. ой блин. Так, надо проверить котлетки. Я думаю, что осталось совсем немножко. И крышки больше открывать не буду. Ну, это в любом случае. Я думаю, сейчас в 3-4, Но мы возьмем вот эту штуку. Устроим для того, чтобы брызг много. Да, я плиту мыл. Ну, да, потом родишь, помогай. Так, далее. Мы сыпем капусту, правильно? Да. На какую? На верхнюю булку ведь? На нижнюю. Почему на нижняя? Да куда хочешь? Я могу на обе? Да, да. Не жалеем, мы не в магазине, не в бургеркинке кладем так, чтобы было очень вкусно. Правильно? Угу. Далее, нам нужно на верхнюю боку заложить огурцы. Ну и как-нибудь куда-нибудь, куда? ну вот, цветочком, значит, вот. только там тык, тык, тык, и тык. И с папой я кладу еще халапешек сверху. Вот сюда. Потом сверху сыр. Нет, мне сначала помидору, потом сыр, чтобы было удобно переворачивать. Мне кажется, даже на какой-нибудь день рождения, если это сделать как одно из самых основных блюд, только можно же булочки побольшить. Это прям можно наесться. Хотелось бы ну, положить. Да. Ну это прям вкусно. Так, и теперь кладу сырок. Котлеты почти готовы, но пока мы делаем, они могут просто лежать. Потому что все, они, в принципе, ну, обжарились. Пусть мы пока будем заканчивать. И если есть надежда, что вдруг они не пропеклись, не прожарились, они точно пропекутся. Так, с двумя сторонами, да? Будешь один здесь, один с этой стороны, правильно? То есть на ну, тебе мы сейчас еще помидоры получим. Я всегда да пусть... Два сверху положи. Нет, Наверху. пусть они оба расплавятся в котлет. У ну, меня всегда плохо получается их вынимать отсюда, они меня ломаются. Щелек. Вот так вот на самом деле. Лук забыли. Куда? На сыр. Они приедут. На котлету. Котлеты надо к сыру. Значит, вот сюда тут. Хорошо, что я сейчас вспомню. Чуть не могу котлеты. Давай. Так, тебе нужно помидоры сейчас. Говорю, на самом деле, вот даже вот такая подготовка, это, блин, классный повод провести время вместе, посидеть там, что-нибудь пособирать, порезать, правильно? Да, ты опять убегаешь. Очень ровная доска. Так, жопу не надо тебе? Нет. Как вот можно резать этим ножом? Где мужик в доме? Почему он не точит? Мне когда то что то режешь Ну, ты не остро точи. То есть мне надо проткнуть, чтобы, блин, порезать. Сюда? Так? На это? Потом сыр? Ну да, наверное, да. Прибери меня, родочек, приждни сладких круги. груди. Ты мой цветочек, мой милый ангелотик. меня, лазочек. Не Только не уходи. Кто знает, откуда это песенка? Пишите в комментариях. Так, теперь мы берем жарю. Насыпаем. И вот эту вот красоту наивкуснейшую. Мы сейчас насыпим. Как-нибудь потому, что мы про него забыли. И нужно было на что-то. Чтобы он не.. На соус. Да. Но он бы промокал. То есть если вы делаете кому-то для там пождать, то есть сделаю через полчаса гости придут, типа это не вариант на соус. Так, насыпали жареного ручка. Теперь папе добавляем еще один кусок сыра на эту сторону. Правильно. Вот так вот. Вот так вот. Придавили. Тут тоже чуть-чуть придавили. И теперь идем за красотой Самой главной Надеюсь, вообще, на самом деле Вот здесь, если вы нибудь Дешевые котлеты захотеть сэкономить Можно запороть вообще все да. Это прям по-любому Здесь можно сэкономить На сыре, на чем угодно Но, блин, не на котлете Потому что получится, ребята для... У тебя же щипцы есть Пойдет Кладу на сыр. Да и куда хочешь. Так, это мой, да? Ну, по правильному никак надо. Или надо сюда, и это перевернуть на Да. Ох! Скорее, сыр пили чтобы чтобы облавился. Правда? Да. Куда ты даже не Ну, сейчас у нас есть еще бутеры. Ну, блин, красотища. Прям как в магазине. Даже лук. Берем папин, Так, кладу его сюда тоже. Вверху. Жир стекает на сырок. Придавливаю немножко. И беру верхушку. Главное, все придерживай, чтобы ничего не упало. И делать это быстро. Хоть. Вот это у тебя, конечно, огромный получился. Угу. А, готов. Огурец пошел гулять. Берем, Папа, получилось, короче, что у нас все три бургера разные. Да. Да. Вообще, неправильно делать, как мы, и кушать на ночь такую бяку. <гас> Натупила. Вот так вот. Хуп. Это жопка, и Максиму придется еще вот так. Все, красота. В общем, какая-то такая вот у нас красотища получилась. Обязательно тоже готовьте вместе, пробуйте всякие разные интересные штучки. Капуста у нас есть. Мы уже себе подготовили Коба, Максюхи, сок И сейчас пойдем вместе садиться смотреть мультик. Большой, Ой, длинный, красивый, интересный. Нет? Вот. Так что такая классная штуковина у нас получилась. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, готовите ли вы вместе, что вы, может быть, интересного готовите, чтобы мы тоже попробовали. Переходите в наш инстаграм, потому что там все намного раньше интереснее, там много чего еще, что здесь нету. И также переходите по ссылочке там, донатике и помощь каналу. Всем пока-пока!